Я же вам обещала, при дневном, так скажем, свете, показать дорогу до пляжа через территорию Вон Резорт. Ну вот, раз уж я часть пути прошла, не буду обратно возвращаться, сейчас, значит, мы с вами пойдем пешочку на пляж через территорию отеля Вон Резорт, я ее вам покажу. Сейчас дойду до дороги, перейду ее, и там уже вперед. Что пить хочется, но я на, на этом сейчас на пляж даю, там попить возьму. И это сегодня обед, значит, я буду тоже вот, на пляже. Значит, надо, кстати, дойти буду вот этот леденец. Съесть. Чтобы горло першить перестала. Чтоб вечером я была очень огурцом. А то вечером опять холодные коктейли. Все холодно, не только коктейль. Винище. Я, в принципе, знаете, я коктейли прошу без э, льда. Хотя они, кто-то, все равно со льдом добавляют. Я, в общем, такие отставляю и не пью. Прошу вообще. Они такие, ну, теплые же. Я говорю, ничего, они нормальные. Но все-таки, это, поход в мексиканском ресторане. Я вчера холодный шампанку напилась, она прям лизнющая была. Причем первое налили нормальное, потом второе фужер налили, он еще холодней. Третье вообще холодный. Ну, короче, там это, я не помню, уже три или четыре фужера я вообще шампанского выпила, Вот это. Леденюще прям было. Потом вечером что-то немножко подмерзло. И сегодня прям, знаете, это... Тоненькие же покрывала, в котором номере укрываться ночью. Довольно прохладно спать. Я даже, знаете, что сделала. Надо сегодня второе взять покрывала покрывало. Я вчера уже не стала с ним заморачиваться. Я, короче, это... Полотенце одно взяла. Сверху плечи укрыла, спину укрыла, не мертвый что-то, я говорю вообще про вчера про тройку. Ну, вот мы уже с вами дошли до территории Вон Резорт. Вот сейчас я уж прям все там сколько 15-20 минут буду идти. Я не буду снимать их. Вот вам сейчас показываю вот прямо. Сейчас дойду до поворота. Дальше покажу. Решил, в общем, сейчас застрепся кушать. Начал проходить. Слушай, как вкусно это единицу конфетки в конфетке. Спасибо. Вот я дошла до ворота. видите, он такой извилистый путь. Но все равно симпатично смотрится. Приятно ходить через такую территорию, а не где-то по бездорожью, там, знаете, среди чепырников и зарослей. А тут идешь по брусчатке. Ну, красота. Приятный. Ой. Цветы, смотрите. Деревья. Красота. Супер. Ну, Ой, вот, смотрите. Тут всякие курочки. Это кто? Не пойму, курица или петушок такой своеобразный. Такие прикольные. Так, ты меня надеюсь клевать не будешь. Красота бегущая. Смотрите, бежит, бежит за мной. Клянуть, что ли, меня хочешь? Вот смотрите, здесь идут. Здесь очень большая территория. Если смотрели мое видео, когда я гулять ходил, Мапирс там, шла по этой территории, ну, конечно, там в потемках все было снято. Ну, вот, смотрите, тут всякие птички. Вот мини-зоо. Ничего себе, здесь даже зайки есть Кролики, кролики Цесарковые, утки Индейки о, конечно, запах здесь вообще Ну ладно, это же зоопарк Я туда уже заходить не буду Вот они там все Смотрите, лежат, кайфуют, балдеют Кто где? Ох ты, ох ты, смотрите, гуси-гуси, га-га-га. Да? Гуси-гуси, га-га-га. О, га-га-га. У меня на Кипре как раз были. Ух ты, цесарки, наверное, вот это как раз цесарки носятся. Ох, смотрите, их сколько тут такие прикольные. Я говорю, на Кипре, короче, были, когда в шестнадцатом году, О, нет, семнадцатом, когда на экскурсию как раз на ферму осликов поехали, там тоже, ну, помимо фермы осликов, там тоже на территории зоопарка, в общем. Вот тоже там Серега подошел к этому забору, ну, у меня на канале есть, это самые мои первые такие видео, они такие еще сыренькие, чисто любительские. Подошел там, гуси-гуси, га-га-га, не давай как ему тоже хором гоготать, так смеялись вообще. Ну, вот, смотрите. Дальше вот такой вот у нас простор открывается. Если идти по территории. Так, что-то я зря на солнце вышел Сейчас люди пройдут, я в тенечек зайду. В тенечку уйти гораздо комфортнее. Ну, как я вот уже, говорю, в том видео, когда ходил гулять на этот на пирс показывала. Здесь ну, детская площадка. Какие-то там у них игры проходят. Ну, смотрите, про вот такого размера детская площадка. Как все-таки красиво, а? Пальмочки растут. Там деревца с цветочками различными. Кустики. Вообще все красиво очень. Жаль, конечно, что у нас на территории каменные джунгли. Вы заметили, да, кстати, что кроме как вдоль первого этажа на клумбах там какие-то кустики растут, больше вообще ни пальмы, вообще ничего нету. В Борути в том году хотя бы хоть какой-то мини-уголочек был с пальмами, с деревцами. А тут вообще каменные джунгли. М -м -м -м. То, кажется, на вкус, на свет. Может быть, кому-то пофигу на это. Ну, да. Смотрите, как красиво. Да, ходить тут я удовольствие. Сейчас я вам до тут тогда дойду. Вот. И что там дальше тоже покажу. Какие кустики. Смотрите, сколько хвои, а. М -м -м. Здесь бы в хвои посидеть бы, воздухом этим хвойным подышать. Была бы вообще красота просто. Вот мы с вами уже дошли, можно сказать, до главного входа в отель Вон Резорт. Здесь вообще очень красиво. Все, там практически уже до моря осталось рукой подать. Сейчас вот здесь вот за будочкой, так скажем, повернем в левую сторону, и все. И там уже по, по, по прямой. Он Резорт Элит. Здесь, кстати, я смотрела, фотографии были на Top Hotels и на Ютубе, по-моему, видосики. Здесь в том, что ли, году... Вот в этой области части стояли гамаки. И люди, все, кто мимо ходил, в общем, на этих гамаках, кто посидит, кто полежит, кто пофоткается. Видимо, как говорится, администрация отеля, может быть, это надоело, или еще там что, я не знаю, какая причина. В общем, смотрю, их уже нету. И лавочки вроде стояли, я видела. Сейчас ничего этого нету, уже убрали. Ой, смотрите, а вот здесь как красиво. Ой, я бы как это, под каждой пальмой сфоткалась, с каждым кустиком. Вот. Но я на пляж с собой телефон не беру. Потому что с камеры-то я в, мор в море лезу. С телефоном же я в море не полезу, На пляже, честно говоря, я оставлять не хочу, мало ли что. Вот. Ну, все, вот. Практически наша уже остановочка, с которой мы уезжаем с пляжа. Все, я дошла. Кстати, я даже не заметила, как я дошла практически на одном дыхании. Когда гулять ходил, мне почему-то этот промежуток казался дольше. То ли, наверное, от обуви зависит. Я сейчас в сланцах пляжных иду, в них мягко. мягко. А в тех своих блестящих шлепках. Видно, ну не очень. Нога, наверное, как в тиске, поэтому сложнее дается. Ну, смотрите, тоже земли какие. Красота. Здесь, кстати, вон Resort ресторан. Вот он наш трансфер, кстати. Куда-сюда курсирует. Ну, вон наш пляж уже. Все, мы с вами дошли. Сейчас, кстати, зайду, посмотрю, что там. Чем кормят нас на пляже сегодня.